Коллеги, я вас приветствую, сегодня будем говорить про туй, как бы это грубо не звучало, но это на самом деле очень мощный, очень сильный инструмент разработчика, правда, надо сказать честно, он находится еще в альфа-версии, но тем не менее, плюс, который он дает, он просто обалденный, он очень сильно упрощает разработку, особенно микросервисной архитектуры, или даже нет. Когда у вас много проектов, которые нужно стартануть одновременно, а он локально вам сделает просто вот сказку, да? То есть вы сделаете это максимально быстро, буквально одной кнопкой, очень удобно, очень мощно. И надо сказать, что у этого самого инструмента, который называется Туй, очень много других дополнительных возможностей, о которых мы сегодня говорить не будем, но тем не менее вы должны про них знать. Так, давайте переключимся... Давайте переключимся в Visual Studio, хотя нет, давайте переключимся на рабочий стол, создадим папку, в которой будем складывать проекты. Я буду использовать микросервис Template. Ты да, шаблоны микросервисов, где у меня уже два микросервиса есть Я создам два разных проекта Я их свяжу через ту, я их буду запускать через ту. Ну, в общем, будет на самом деле очень интересно Я думаю, что это очень мощный инструмент Очень сильно облегчающий жизнь разработчику Особенно для запуска локально пачки э, микросервисов Или там пачки проектов, которые между собой связаны Это очень круто Ждем а, окончательную версию этого Туя, потому что он еще, как я говорил, уже в альфа-версии. И давайте приступать. Ну, э, надо честно сказать, что я слышал разные варианты использования слова Туй, Тай, Ти даже слышал. В общем, я буду говорить Туй, мне так проще, а вы как хотите так и называйте. Итак, давайте создадим папу, пункт назовем, ну давайте так и назовем, и теоретически э, терять-то мне нечего, Туй, ну допустим, Демо. Вот. и в эту папку я буду складывать два проекта давайте я прямо сейчас э, запущу visual studio далее я выберу э, создать новый проект давайте выберу э, шаблон, который с identity сервером э, вместе внутри и давайте я тогда не demo полу... а подождите у нас тут должен быть youtube и здесь я давайте открою папку чтобы не тратить ваше время Тай demo ok select folder я эту папку сохраню пусть называется identity пусть называется так пока мне собственно говоря не важно как он называется то есть другими словами друзья вы сможете создать сколько угодно сервисов и в общем-то объединить их старт в одном файле в общем мне кажется что microsoft поступил очень интересно так здесь у меня пока не работает давайте поставим по умолчанию что это загрузочный проект в общем-то мне нужно его запустить проверить что он действительно работает запускается запустился это у меня с Identity сервером здесь у меня есть пользователь какой-то напоминаю что все эти логины пароли можно посмотреть в шаблоне давайте посмотрим какие у пользователя есть права на сервисе 100001. и в общем-то где-то тут вот и он у нас администратор менеджер ну вот такой вот крутой чел Давайте создадим еще один проект, который будет уже просто шаблон. Теоретически я могу их собрать сколько угодно. Так, у меня ссылка сохранилась. Модуль 1. неважно, как они называются. Пусть это будет AOS-сервис и, допустим, Person-сервис или там Warhouse-сервис. Не, не знаю, неважно, как он называется. В общем-то, у нас цель другая. Так, здесь шаблон стоит правильно установлен на стартовый. Сейчас он устанавливает все зависимости. Я могу уже его загрузить. И смотрите, у меня сейчас э, уже запущен Identity сервер. И теперь я нажимаю Так, у меня теперь второй стартанул э, проект Который на, две... на 20000 в первом адресе Я теперь нажимаю логин Обратите внимание, что он пойдет логиниться На тот Identity сервер. Я нажимаю ОК ok. э, Логин сработал Смотрим э, роли Тут, Так, трает И э, как видите, тоже работает Собственно говоря Два сервиса, у меня сейчас два приложения запущенных, вот один, вот второй, и в общем-то они между собой работают связки, один обращается к другому, чтобы получить токен и получить, собственно, игровые роли на другом сервисе. Все красиво, все мне кажется удобно, э, но стартовать каждый раз два проекта, то один, то другой, это будет не очень корректно, не очень эффектно, тратится много времени. Это хорошо, если их два, если их больше, вам придется тратить больше времени, запускать там 7 проектов, 20 проектов, ну не знаю, сколько у вас микросервисов. В общем, это как бы, ну, хорошо, но не совсем то, что, в общем-то, я хотел э, получить в итоге. Давайте откроем папку, где у нас лежат два проекта. Так, здесь у нас, ну, в общем-то, здесь ничего не нужно. Так, давайте сделаем таким образом. Я сейчас здесь отсюда вас запущу Windows терминал чтобы вы видели, как это происходит. И э, теоретически единственное, что мне нужно сделать, это выполнить установку. да Я вот так вот сделаю .NET.... Ой, .NET Install. Вот, смотрите, на сайте, кстати, ссылки в описании, на сайте самого этого туи есть, про, как его установить, прям, ну, я, кстати, команду эту скопировал и в описании, но все нужно смотреть в этом самом туи, потому что возможно со временем все изменится. Надо обратить внимание, что стоит альфа-версия, и теоретически нужно установить его в global stock так называемый это кто производитель это какая версия microsoft и в общем удобная штука я эту команду выполнил она мне не выполнится потому что скажет что уже установлено ну или update э, скажет ну и теоретически можно здесь вместо in update написать install и будет ну говорит уже установлено ну, понимаете да то есть когда вы установите можно обновлять его таким образом а использовать вот таким итак у меня сейчас я нахожусь в папке э, как раз туй, э, вот, то есть она у меня есть уже здесь э, и здесь у меня находятся два проекта единственное что мне нужно сделать мне нужно написать вот этот самый туй init, ну это команда которая у него есть и их несколько и одна из них init это инициализация у меня в этой папке появится давайте еще раз покажу теперь появился туй yaml если я напишу код tui-yaml то мы увидим, что внутри этого штуки. В этой штуке э, через комментарии написаны подсказки, как это использовать. Так, ну, давайте лишнее сразу поубираю, на мой взгляд. Это просто описание. Кстати, ссылка появится сразу, как его, где юзать. Э, давайте я вот так сделаю. И name. Ну, на самом деле, name, давайте я сделаю так. Это название моего приложения, которое я буду запускать. Ну, Например, э, micro, э, services. Да пусть будет микросервис. На самом деле, сервис. Ладно, неважно. Реджистр. это на самом деле указание имени пользователя на, в контейнере, да, то есть на Docker Hub. Но у меня там ник колобонга на самом деле. Но теоретически мне он здесь не нужен, поэтому я его здесь не буду использовать. Ну и в общем-то, дальше мне нужно указать сервисы, которые я буду использовать. Все очень просто: здесь идет название сервиса, а дальше, как вы видите, project name. И э, первый сервис. Смотрите, если у вас будет один проект в Solusion, да, и там будет немножко много сервисов, то Туй теоретически самых найдет и подставит все значения. Но так как у меня вообще не в разных папках, в разном месте, я э, могу запускать этот... С разных сервисов, то есть с разных папок, не с одного прям слюшена, э, где много сервисов, а вообще разрозненные там с других папок теоретически, да? Ну и первый, давайте я назову AOS какой-нибудь там сервис. Ну, пусть будет так. Дальше, мне нужно указать project name, и здесь уже мне на помощь придет. Э, смотрите, мне нужно указать project name относительно вот это вот, relative, ой, относительно моего то, то есть где он находится. Теоретически, я сейчас пойду вот так вот, где мой проект, вот. Я пойду вот сюда, я зайду вот сюда, и мне нужен вот этот веб, и вот здесь вот этот файл. Я его скопирую специальным образом, копия спас, и э, просто вставлю project name вот сюда. И теперь мне нужно, ну, если он относительный, я могу указать так, туй ту и демо, Во, вот так вот то есть у меня уже э, та, ту и дема, этот, уже есть два проекта я сделал таким образом, ну и собственно говоря, мне нужно наверное, создать второй проект ну то есть второй файл давайте я пока вот так вот оставлю, чтобы то изменить а, кавычки нужно убрать, друзья, это было скопировано, а в реальном названии это не нужно и здесь я тоже это удалю, сделаю таким же образом, поднимусь наверх мне нужен здесь вот так вот второй проект, здесь у меня должно быть тоже веб и копировать как путь. И сюда также вставлю, ну во-первых нужно поменять название, ну пусть это будет какой-нибудь first, какой-нибудь, я не знаю, сервис. И опять же нужно удалить кавычки и сделать его относительно папка этого файла, это будет вот так. Ну и нажать кнопку сохранить. А далее, друзья, очень все просто. Я нажимаю туй и, и нажимаю Run. Туй очень мощная штука, на мой взгляд. Она еще, конечно, очень сырая. На самом деле достаточно давно, если же быть до конца честным. Но она движется вперед. И она уже работает исключительно удобно. Во всяком случае, для локальной разработки. Ну, я немножко скажу чуть позже, что она еще может. Смотрите, она сейчас нашла эти проекты она запустила дашборд он нам будет потом доступен хотя можно ссылку сейчас нажать и вы уже видите что у меня эти all сервис и first сервис появились здесь так так что то у нас поломалось. давайте посмотрим uh, да что-то не сработало это на самом деле нормально и здесь конечно написано сейчас мы найдем что здесь не работает так наверное не работает потому что я открыл. У меня сейчас уже приложение, эти стартанутые, ну, то есть запущенные. И я их хочу остановить. Поэтому туй не смог это сделать. Не забывайте про это. И теперь говорю снова запустить Туй. Как бы это пошлая группа не звучала. Вот. Смотрите, он не просто сбилдил то есть собрал все проекты он запустил микросервисы на таком-то в общем э, тут все написано более того если я здесь нажму обновить у меня 10 проекты есть я могу посмотреть логи с этих проектов причем я могу следовать за ними могу очистить лог могу э, посмотреть что за сервис э, как вы видите ну, реплика да это такой ну для Кубернетиса такие вот Ну вспоминайте, да, есть это У Kubernetes такие возможности То есть есть такие термины, да То есть вот это запущено, отлично Все работает, я могу не просто Запустить а, ну, Понятно, что здесь он подставил Свой порт И э, здесь я должен дописать свагер Но тем не менее API работает И вот он доступ, просто другой порт И э, смотрите, если я сейчас открою сервис, который раньше мог Логиниться а то здесь также напишу swagger Он, естественно, запущен. Но я не смогу авторизоваться, потому что у меня здесь э, указан порт, где искать э, ну, настоящий identity сервер, и, соответственно, он здесь его сейчас не найдет. Ну, давайте эту штуку исправим. На самом деле это тоже делается очень просто. Вот смотрите, у меня здесь есть binding. И я могу сказать, что мне нужен порт. Ну, для ОС-сервиса это у меня здесь 1001. А давайте я скопирую. Для второго сервиса это у меня один. Сейчас у меня э, сервисы запущены. Я нажимаю стоп, ну, Ctrl-C, как обычно. Они, смотрите, выгружаются из памяти, останавливаются, и тогда все готово. Я нажимаю... Ой, я запускаю тайран еще раз. Ту-тай, господи, я уже устал правильно назвать. Блин, это я не выключил микрофон. Ну ладно, неважно. важно. Вот у меня они запущенные, я снова нажимаю по, вход сюда, смотрите, у меня уже байдинг привязался к конкретным, и я сейчас сразу открою второй э, свой проект, который, ну, понятно, свагер, я, кстати, к сожалению, не нашел, как можно подставить старт пэдж, ну, видимо, он немножко для другого, может быть и сделают, ну, в общем, смотрите, я нажимаю execute, и я говорю not authorize, э, чему? А, ну да, мне же нужно авторизоваться, это было глупо, Да. Я нажимаю раз. я уже сходил на тот э, сервис, сходил на Identity сервер, получил свой нужный этот э, токен, и теперь я нажимаю Execute, и смотрите, у меня сейчас сервисы между собой работают. Более того, это еще далеко не предел. <laughs> на самом деле, есть еще и другие варианты использования этого. тул. Давайте его остановим. Итак, смотрите, э, если вы захотите использовать... Э, ну, этот самый туй или тай наверное, тай будет правильнее все-таки, судя по количеству букв. Где-то внутри проекта, ну, например, так, мне нужен модуль, да, вот я из него хожу. Так, давайте свернемся вот так вот. То есть, смотрите, на самом деле у меня здесь есть два места, где я читаю настройки как раз того самого сервиса, куда я буду ходить авторизовываться. Вот где-то здесь вот было, вот одно место и... А второе это настройка identity, где, куда будет посылаться запросы на авторизацию где Вот второе место То есть теоретически я могу сделать таким образом, что у меня будет а, настройка браться из тай да? То есть ту тай, господи, как же называется это правильно Напишите в комментариях, как говорите вы Вот, то есть теоретически мне нужно установить дополнительный пакет Который, собственно говоря, прочитает конфигурацию из того самого тай Вот он Tue, наверное, тай, господи, опять. Ладно, неважно, простите, конечно. Всегда стараюсь говорить правильно, а когда не знаю, как произносится тай, пусть будет тай. Ну, тай, наверное, слово усталый, да. Ну ладно, неважно. То есть, я теперь смогу сходить. вот Я могу отключить эту штуку и сказать, что у меня URL теперь будет равен configuration get, сервис, урай и соответственно мне здесь нужно единственное что указать как раз название сервиса как, как он конфигурирован э, непосредственно в файле настроек файл настроек у меня он говорит aos service я его прям скопирую чтобы было побыстрее и вставляю сюда и второй вариант мне нужно также подменить вот здесь я вот эту закомментирую а вот здесь вот ставлю то есть Смотрите, вот этот тай-сервис, э, вот этот get-сервис он берет из тай-сервис. То есть, если вы будете запускать его из под Visual Studio, здесь у вас будет null, и это как бы нормально, да? То есть, вы можете э, конфигурировать, если локальный запуск один, если не локальный, другой, сконфигурировать сервис с названием одинаково. То есть, варианты на самом деле есть. М -м я покажу, что он найдет его и подставит. И для этого я не буду запускать из студии. Я вот здесь... <coughs> Скажу, что мне теперь сервис 111, наверное, вот так вот. Нажму ⁇ Сохранить ⁇ Где-то тут у меня есть а, старт. Сервис стартанул, запускаю dashboard. Открываю, смотрите, во-первых, у меня перри как он перебандился, да, перепривязался пере, пере, порта на другой номер. Я открываю здесь swagger ничего страшного, так и должно быть, свагер индекс. Смотрите, у меня уже здесь он подставился, я сейчас нажму ОК, нажму Autorise. Ну, видимо, что-то я где-то не подставил, а, видимо, еще где-то нужно это. А, здесь лишние с этот, очень странный. Uh, две, две этих uh, мне нужно uh, сделать видимо, давайте посмотрим так ли я это использую, вот, URI да, вот здесь URI и вот здесь вот ну, в общем-то <coughs> uh, давайте сделаем тогда еще вот так, я просто для проверить я сейчас как бы уже ну, uh, хочу чтобы это все заработало, ну, понятное дело что вы сделаете настройки uh, правильно, uh, вам же не нужно спешить итак у меня останавливаться этот э, тай тай ту пусть будет тай. так запускаю тай снова открываю консоль ой в смысле дашборд давайте нажмем в 5 Да, порт остался здесь нажимаем здесь у нас свагер нажимаем вход да теперь одна палочка да интересно я только в одном месте поменял или во всех да, все заработало. То есть, э, собственно говоря, то, к чему я стремился, получилось. У меня э, через этот тай управление идет полностью. да. То есть, есть куча всяких возможностей у этого тай. И те плюс, которые он дает, они несоизмеримы. Давайте посмотрим, что у него еще есть. Ну, э, давайте для начала я вам покажу другой вариант. Сейчас я скопирую э, некоторую информацию из моего, так сказать, из личного тай. И увидите, что это просто бомба. Итак, вы можете видеть, что я добавил еще несколько сервисов, и я думаю, что для вас это не будет сюрпризом, потому что я подключил MongoDB, Elasticsearch, RabbitMQ, и вот сейчас я нажму сохранить, запущу, что это дает. На самом деле для микросервисной системы, как вы понимаете, в одном месте установить все связи между сервисами, в одном файле, в одном YAML файле, который, собственно говоря, забегая вперед, могу сказать, что он это может деплоить все и в Kubernetes и использовать докер ну в общем то очень мощная система на самом деле она мне кажется имеет какое-то определенное будущее Оно на самом деле светлое вот вы видите что у меня собирается все сервисы в кучу давайте я запущу опять же этот дашборд вот у меня запустился. Rabbit, я нажимаю, в общем-то никаких проблем. Вот у меня MongoDB. Ну, понятно, что здесь уже сама Mongo, нужно <laughs> еще поставить UI. Тем не менее, смотрите, у меня есть Elasticsearch, я уже могу писать данные. Ну, здесь UI нет, но, тем не менее, смотрите, сервисы стартанули, и они могут работать. Более того, надо сказать, что разработчики, если говорить про непосредственно э, документацию, здесь есть определенные э, рецепты да то как можно использовать например ингресс. если я захочу его использовать мне нужно написать такую э, конфигурацию или например опять же сек все очень просто но ну, сектор если вы помните э, ну вернее читается как сик именно как поиск в переводе там игра слов да? то есть если я теперь добавлю вот такой вот extension то есть а разработчики выходят на уровень экстеншена да то есть это как бы уже не конкретный сервис хотя можно как сервис запустить а экстеншн и теоретически если я сейчас вот здесь подставлю этот экстеншн нажму сохранить нажму стоп опять же смотрите control c нажал все сервисы останавливаются ну просто бомба более того давайте сейчас сразу покажу а потом сейчас он остановится вот, смотрите, вот этих вариантов расширений много, и они как бы не стоят на месте. Более того, есть уже для GitHub, есть для GitHub Action, есть для Azure, вот, кстати, есть и Dapper, если вы знаете, что это такое. Не тот Dapper, а именно Dapper, который Distributed Application Protocol, по-моему, что-то как-то так он расшифровывается. Суть сводится к тому, что... Это удобная штука, она уже работает, и как минимум она работает локально, она позволяет максимально упростить запуск сервисов. Более того, если... Давайте вот так вот сейчас посмотрим. Так, я его остановил. давайте сейчас еще покажу снова запуск. Ой, что-то я неправильно сделал. Ну, так тоже бывает, как говорила одна моя знакомая. Да, экстеншены, давайте их положим в правильное место, они должны быть до, не внутри сервисов, и это как бы затупил, сорян. Вот, то есть, э, надо сказать, что э, мне кажется, это очень удобно. Самое сложное для разработчика, особенно на, локально, поднять всю эту штуку, чтобы она взлетела, где-то что-то протестировать, а так одним тестом... Ну, э, о, в смысле одной команды запустить весь проект, да, понятное дело, что это каких-то требует накладок по ресурсам, но тем не менее, смотрите, у меня появился SIG, я его открываю, тогда все работает из коробки, логирование теперь возможно сделать SIG, если интересно могу сделать видео, пишите в комментариях. Ну, э, что еще могу сказать? Я уже говорил, что есть такое понятие, как реп реплика, и она уже каким-то образом коллерирует непосредственно э, с Kubernetes сам то есть э, сам вот этот вот э, той пусть будет той в конце концов на самом деле достаточно мощная штука и он призван упростить разработку и в частности э, сборку сервисов в кучу более того он может это еще и поднимать не просто вот так вот локально, да, через свой дашборд. Ну, дашборд как бы не зависимости от того поднимается. Давайте вот так вот напишу, tie run. Смотрите, есть э, некоторое количество опций, собственно говоря, у этого tie. А, Init мы использовали, run мы использовали, build это все то же самое, только она собирает еще контейнеры для приложения. Push это отправка application в контейнере на сайт гитхаба, ой, на сайт хаба, э, то есть ваши контейнеры, собранные, отправятся в гит, ой, прошу прощения, э, в докерхаб, то есть это где могут храниться ваши имиджи, и, собственно говоря, deploy, эта штука возьмет ваши имиджи из ваших хаба э, и э, запустит их в кубернете, все это настраивается, это уже работает, может быть сейчас пока еще не такое большое количество настроек поддерживается, но тем не менее это работает. И Undeploy, одна команда, она удаляет все ваше приложение, то есть э, останавливает, э, уд удаляет поды, освобождает ресурсы, останавливает сервисы. В общем, эта штука мощная, ребята, посмотрите, это, это вот реально говорю, бомба я достаточно давно видел ее первое упоминание. она появилась давно, э, по-моему, еще в 2019 году на одной из конференций MS Build, ее, по показывали и на тот момент она уже произвела впечатление я попробовал, у меня были некоторые проблемы, потому что нужно было много чего неважно, прошло время, она немножко подросла я недавно попробовал ее снова но ну, это бомба. Это вот для разработки микросервисов. Я думаю, что это просто взрыв мозга. Все э, стало много проще. И, в общем-то, ребята, как, бы, как вы видите э, в описании, там э, просят э, добавить дополнительные штуки, там подключение Рэбита. Ну, тем не менее, уже можно догадаться, как подключить Рэбит. Все, замолкаю. Вам спасибо, хорошего вам э, кодирования. Пишите про иный код и до новых встреч!